новости. Я Вячеслав Мальцев. Да. Вот так. Эти, кто не верит, uh -huh. по второму разу. По второму разу, да. Это хорошо. Так, так. Какие реформы в медицине нужно сделать в первую очередь? Самые простые реформы в медицине нужно сделать в первую очередь. Посадить жуликов наперво, покарать тех, кто э, привел к такой ситуации. А для того, чтобы изменить эту ситуацию, какие-то э, такие вот путинские реформы, они не помогут. Здесь нужно капитально менять всю систему. И начинать с того, что приглашать за большие деньги врачей работать из-за рубежа. Профессионалов, хороших врачей, которые, видите, лечили Кобзона, делали Ельцину операции и так далее. Но почему-то простых граждан они, конечно, не лечат. Вот наша задача, чтобы они лечили в том числе и простых граждан. И организовать обучение соответственно, то есть своих людей посылать за кордон, пусть учатся. так Де привет слав навальный в, в эфире революцию предрек ну осталось только Ой, одна осталось только призвать к революции осталось все на -е, -е, все, вернуться. все правильно ага. все правильно так я хочу что еще сказать слышно и видно пишут Хочу сказать, что я открыл авторский канал, вот после того, как закончу здесь, что-то напишу, авторский канал в Телеграме, там буду только я сам, только я сам, почему, ну потому что это, хотя там будут, конечно, ссылки связанные с, ну, с видеоматериалами, которые я не могу поставить сейчас, вот когда я вам говорю по ютубу что-то, да, то есть видеоматериал если оставлю, то меня пытаются забанить, вот там я смогу этот видеоматериал сделать, на который отсюда ссылаюсь но там также будут мысли любимые музыкальные произведения, какие-то воспоминания то есть какой-то уникальный контент поэтому ну, это как да, да, ну такое нечто, нечто личное поэтому это чисто личный такой а, YouTube канал. Называться, я его сегодня зарегистрировал, называться будет авторский канал Вячеслава Мальцева. Если это не политика. Нет, это вообще все. Ну, как бы определенные размышления. Я даже не знаю, еще ни одной записи нет, не знаю, с чего начну. Вернее, я так уже думаю, что знаю. Мне кажется, информации много. Да. Давайте поговорим, вот Китай включил Арбидол в список препаратов для лечения коронавируса, представляете, какая прелесть, как Путину приятно, и, и вата, будут лечиться орбидолом, ага, понимаете, вирус нельзя обмануть, можно обмануть вату, можно обмануть кого угодно, а вирус не обманешь, да? И этот орбидол, этот вирус, <смех> сами понимаете, куда засунет. Я, кстати, вчера, почему мне мысль пришла открыть канал свой собственный, потому что я на нашем канале «Народовластие новости», и подписывайтесь на наш канал «Народовластие новости», потому что он главный, оттуда как бы все управление будет вестись. Вот, я там разместил из Дон Жуана Моцарта, так сказать, заключительную часть, когда приходит каменный гость, статуя командора приходит, и вот мне показалось, что это очень смешно, что это похоже на вирус, да, именно вот этот коронавирус, который пришел в Россию по приглашению Вовы Путина, потому что Вова сделал все, чтобы его пригласить. А Вова хочет он кормить орбидолом. А тот говорит, нет, слышь, я арбидол, как нет, я другую пищу вкушаю. Вот это вот совершенно точно. Так, и в Южной Корее умер первый зараженный коронавирусом. Ну что ж, совершенно очевидно было, что Китай не сдержит, и мы уже об этом говорили, что пока Юго-Восточная Азия подвержена а вот, эпидемии, пока еще эпидемии. Дальше не знаю. Вячеслав, на прошлый... На прошлой в телеграм-каналах писали плохое про вас и арт-подготовка. Я ничего не понял. Про меня всегда пишут плохое. Целая есть операция для чести, которая проводится спецслужбами России по дискредитации Мальцева. Огромные деньги кидаются на это. Так что я тут как бы и не переживаю. Вы как-то поясняете всегда Когда вы пытаетесь что-то сообщить Вы постараетесь где, когда, кто Ну, то есть такие важные аспекты Сказать, если хотите что-то сказать Так ага. И в ЦИОМ выяснил, как россияне понимают патриотизм. 85% уверены, что без любви к родине человек не может считаться патриотом. А что такое любовь к родине, они знают? Тут они уверены, а я уверен, что половина из них даже не догадывается, что такое любовь к родине. Значит, оказывается... Так, так, так. Патриотизм в первую очередь связывают с любовью к своей стране. Абсолютное большинство россиян считает, что человек, не испытывающий любви к родине, не может быть патриотом. 85%, практически такой же единодушие 80% россияне испытывают в отношении людей, участвующих в коррупционных схемах, независимо от того, дают они взятку или берут, они не могут считаться патриотами, то есть 80% так считают, а сами дают взятки, Взятка коррупция бы не существовала, если бы они не давали взятки, потрясающие люди. Кроме того, человек, который избегает службы в армии или уклоняется от уплаты налогов, не может быть патриотом по мнению 65% или 64% соответственно. То есть у этих людей пуль в голове. Человек, который служит в путинской армии, да, армия, в армии который уничтожает Россию, армия, которая ведет страшные войны, совершенно ненужные для России, вредные для России – как страны, не как путинского государства, а как страны это, если ты уклоняешься от этого, ты не патриот если ты уклонялся от того, чтобы бить грузин там где-то в Осетии, ты не патриот украинцев, причем с русскими вместе, да, бить где-то там в этом в Донбассе, ты тоже не патриот да, удивительный патриотизм у них, обратите внимание какой-то особенный поэтому нельзя говорить, что речь идет о любви к стране Речь идет о любви к власти, о любви к государству. Вот о чем идет речь. И их патриотизм – это не любовь к стране, это любовь к государству. Это как собака любит палку, арапник, арабник, ошейник, цепь. Вот так, они обожают просто патриоты, хреновы. Так, не могут быть патриотами люди со счетами за рубежом. Такого мнения придержится 57% опрошенных. Удивительно, наверняка у кого-то из них есть счета за рубежом. Но ведь тут уже меньше, чем служба в армии и так далее. То есть, а они как тогда всю власть, у всей власти есть счета за рубежом. И, значит, вся власть не патриоты, логично. Но если тобой командуют не патриоты, а ты патриот, как ты можешь это терпеть? Вот парадокс, опять же терпеть вот этих подонков, не патриотов, это патриотично? Путина с его шоблой терпеть, которые уничтожают Россию, это патриотизм? Так. В общем, ну понятно, кто проводил опрос, понятно зачем, что такое патриотизм. да? Это от слова «патрия», «родина», латинское слово, да? И что такое патрия, если уж глубже копать? Патрия от патра, от землеотцов, патрия, да? отцовщина, если так уж дословно на русский язык перевести. Так что же такое патриотизм? Вот я открыл там всякие смешные... Вещи, да, прочитал, что нравственный политический принцип, социальное чувство, содержание которого является любовь к родине, готовность пожертвовать и так далее. То есть бла-бла-бла. Слова «любовь» и так далее, которые ничего не стоят абсолютно. Что такое патриотизм на самом деле? Патриотизм – это принятие на себя обязательств, передачи земли отцов потомкам и при этом передачи в лучшем состоянии чем ты принял вот это патриотизм понимаете то есть это не чувство ни в коем случае а действие патриотизм а чувствуют у нас этот патриотизм Знаете сколько бля, там Они периодически что То, то под хвостом у себя чувствуют бля, Эти патриоты То на сердце у них патриотизм То в кошельке у них Еще что-то они чувствуют Да Знаете В детстве 9 лет мне было Я с отцом своим Плавал на пароходе Ну на корабле Россия называлась По Черному морю входил такой пароход На нем если вы помните Снимали фильм Бриллиантовая рука Помните Михаил Светлов Туту Михаил Светлов это как раз Россия Такие характерные Сзади плоты деревянные Были на этом корабле Говорухин Снимал контрабанда Когда мы Грузились на пароход Там даже на одном борту Что-то я уж не помню как переименовали там, Как-то как он там назывался Вот Даже в фильме Контрабанда если вы посмотрите Там лодки вдалеке пока И на них написано Россия К чему я это рассказал Потому что когда я спустился в машинное отделение Я увидел на машинах Ну и не только на машинах Вообще на а, многих а, приборах Которые там стояли Тавро такой знак Патрия, Родина. Почему? Потому что это немцы сделали. Потому что э, это э, ну, корабль Третьего Рейха. И те люди, которые были там в Третьем Рейхе, да, они тоже наверное, считали себя патриотами, когда служили Гитлеру. Они тоже считали, что они делают что-то очень важное для их Родины. Но, наверное, они очень сильно изменили свое мнение в 1945 году. Наверное, когда случился май 1945, они поняли, может быть, не все, конечно, но большинство поняли, что они не туда заехали. И вот вопрос, это было патриотично так поступить со своей Родиной? Вот то же самое делает Ватов в настоящий момент с Россией. То есть есть некий фюрер, причем не до фюрора, если тот... -то Хоть убедительный был, да, и хоть сам к власти пришел, этого козла взяли откуда как зайца из мешка посадили, поставили, да, он абсолютно неубедительный, абсолютно мерзкий. И рассказывает про какой-то патриотизм, какой нахер патриотизм, в чем патриотизм, поддерживать вот этого подонка, вот этих двух карликов поддерживать, кучу всяких жуликов, ротенбергов, тимчинок всяких, это патриотично что ли, о чем речь, какой патриотизм вообще? Госдума ввела звание город трудовой доблести, ну понятно для кого это ввели, для того, чтобы Володин смог мгновенно наградить Саратов, ну действительно Саратов во время э, Великой Отечественной войны очень потрудился, но при чем здесь Володин? Да, ну я так понимаю, что сейчас Володин побежит вот награду, заслуженную получать. Путин выиграл войну с Гитлером. Володин, вот видите, в тылу трудился. То есть доблесть Саратова это доблесть Володина. Власти объяснили закрытие производства холодильников в Саратов. Вот патриотизм, обратите внимание, да, то есть было по то производственное объединение, которое производило холодильники Саратов, известные всему Советскому Союзу. Не было, я не знаю, Пырловки, ни одной, где бы не было холодильника Саратов. И теперь не, будет выпускаться, не будут выпускаться, говорят тому, что там частники, они вот так решили, ну понятно, что они так решили, что лучше с ЭПО срыть и поставить там какие-то дома, какие-то автостоянки, какие-то рынки и так далее, зачем производить холодильники. Вот это патриотизм, эти наверняка барыги, они очень любят Володина, очень любят Путина и всех остальных. Они патриоты? Вячеслав, а почему кроме вас никто не может гнобить Путина? Ну, потому что Путин достаточно мстительный человек, все об этом знают, очень сильно боятся, потому что могут прислать новичка, да, может, могут и старичка, да, могут и полония, да, и это будет точно не отец Офелии, да? Поэтому, конечно, люди воздерживаются, какие-то применяют эпитеты, они, они, там такой вот эпитет для Путина, они, да, как мы, Николай II, да, а они Владимир Путин. Не, я просто говорю, козел, да, и, и нормально, вот такой эпитет, там хуйло тоже, тоже такой эпитет я применяю. А так Путин, с маленькой буквы, Путин, ничтожество. Вот Вадим Марков пишет У меня Саратов 69-го года В прошлом году ну, сломался Представляете а вот И сразу следом Теперь Радаеву есть где айфоны делать Да уж Это точно Будет Радаев айфоны там делать Причем сам Так, ага. мы от Навального пишут, хорошо Медведев призвал заниматься практическими аспектами патриотизма, практические аспекты патриотизма это э, тема для единой России, то есть вот этот вот, красть, поддерживать Путина, разваливать страну, довести ее до края, до последней черты, это вот Практическое занятие патриотизмом называется. Так, вы не забудьте эту формулировку, обязательно спрашивайте, когда видите, кто-то что-то там херовничает, да ты что, практическим занимаешься практическим патриотизмом, да? Да, вот. Жуть. Путин вот тоже практическим патриотизмом занимается, пришел к сотрудникам ФСБ. Но мы вчера говорили, что он 20 числа очень любит чекист. День чекиста, 20 число, там зарплату дают, все такое прочее, у него это прям ностальгия дикая, и вот он пришел к этим ФСБшникам, микрофон у него что-то не стал работать, он там стал шутить, представляете, то есть до какой степени у Бога там все, даже в ФСБ микрофон не работает, блядь. надо было сказать, Во, посмотри у себя в сортире, Лучше вещи оттуда у тебя будет лучше. Это звучание, чем тот, который тебе поставили на стол. Они могут только секретные микрофоны налаживать, а все остальные не умеют. И призвал ФСБ, значит, Путин очистить от криминала. Я думаю, ну, блядь, дождались. ФСБ очистить от криминала. Оказывается, не ФСБ, не ФСБ, а это он призвал ФСБ важные отрасли экономики. Я думал, свои ряды ФСБшные, но если он очистит от криминала, то все, тогда в ФСБ никого не останется. Да. Антикоррупционную защиту он призвал обеспечить. Представляете, там сидит вся вот эта крыша, которая под его началом работает. Это бандитская крыша, они у людей отжимают бизнесы, деньги и так далее. Крышуют банки, то есть собирают огромные денежные потоки и направляют в карман Вовы. Ну, что-то отстегивают там себе, и немало, кстати, отстегивают. И вот он собрал вот это вот команду и рассказывает им, что нужно обеспечить антикоррупционную защиту. Вот что они должны думать? Я даже не представляю. Они думают ну, какой-то двоемыслие такое, причем даже не урулское, а какой-то запредельный. То есть, они же знают, что они преступники. Они же знают, что они... Но они это находят как оправдать, если не можешь там победить мафию, возглавить. ее. Мы это все слышали от них еще в начале 90-х годов как они выкручивались, эти подонки такие вот интересности и призвал Путин очищать от криминала стратегически важные отрасли ну, представьте себе нам рассказывали по поводу того, что не надо кошмарить бизнес нам рассказывали о том, что а, вот ну каждый год Путин там выступает да, со своими посланиями в этом году нет, а вот в прошлом, да и в этом году, кстати, тоже говорил об этом, но не так, а вот в прошлом-то вообще что бизнес, надо там обеспечить всем чем обеспечили, ну КГБшникам своим прям непосредственно говорят да, сейчас, давите блядь, выдавливайте с них последнюю копейку, я так это понимаю потому что, ну, они же знают, эти КГБшники, что он вор и жулик, что они воры и жулики. И когда он говорит, боритесь с ворами и жуликами, они же слышат, иначе это не как мы с вами. Они же слышат, ну, мы тоже, правда, так же слышим. Они, они слышат, идите, отнимайте бабло у них. Вот что они слышат. И... Количество уголовных дел против бизнеса за год резко выросло. Отлично. Вот как не надо кошмарить бизнес, мы им поможем. Видите, как помогли? На 37 выросло. Вот прекрасно. То есть говорили про декриминализацию и чё-то и, и говорили, как будут помогать они бизнесу. Помогли. То есть. Рассказывали, что больше не будут шкурить, а теперь что делать? Ну все же прекрасно понимают, что экономика загибается. Все прекрасно понимают, что аппетиты у них зверские, какие-то волчьи просто, нечеловеческие аппетиты, я имею в виду у Путина и его команды. Расходы выросли, в том числе и расходы на роскошь, которые они набрали, накупили, по всем концам мира, да, там в Ротенберге аж в Америке вынуждены два дворца бросить, представляете, потому что, ну там, санкции и так далее, то есть расходы растут и растут, где деньги получать, причем они же, вот эти потоки, которые к ним идут, газовые, нефтяные, они уже поделены, то есть там ничего лишнего не получишь, любой бухгалтер может сосчитать сколько этих денег, а их не хватает. Откуда взять? Нужны дополнительные деньги. Ну проще всего выдавливать из бизнеса, да, это, это темные деньги. То есть, задавили, они там бизнеса отдали, бабки последние отдали, и те, которые можно в бюджет выдавить, это из новых налогов. Все, никто ничего не придумал нового. Вот это черные деньги или серые деньги, черные скорее, да, и налоговые деньги. Вот они двумя руками душат, эти подонки. Поэтому КГБ этому ФСБ скомандовали также заниматься и делами, связанными там с неуплатой налогов и прочее, прочее, прочее. Ну и сейчас вот прям непосредственно наускивает, давайте, душите бизнес. Мальчик, когда Apple согласится установить российское ПВО, ты что со своим MacBook сделаешь? будешь бойкотировать его. Нет, не буду, потому что я просто не буду покупать больше. А выкидывать старое, какой смысл? Это бесперспективно, где же я новую возьму, что же я пробокатирую Apple, выкину вот этот вот э, компьютер, который передо мной, да, и, и все, и прекращу вещание. Я думаю, что мне почему-то такое ощущение, что Apple не подпишется на установление софта российского, зачем ему это нужно. Так. Путин описал свою жизнь словами очень хорошо. Его спросили, как поживаете, он сказал очень хорошо. Это журналисту ответил Кремлевского пула. Очень хорошо. Тот переспросил честно. Путин ответил честно. У Путина есть что-то честное. Когда его спрашивали, как он поживает, он имел в виду говоря, что честно и прочее, прочее по поводу здоровья. И понятно, о чем идет речь. То есть журналист спрашивает, ты скоро подохнешь, вот перевожу. А тут говорит, не, я обнять себе семь веков отмерил. Тут говорит, честно, он говорит, да, честно. Вот о чем речь идет, понимаете. Но звучит это ужасно в современных условиях. Потому что народ-то воспринимает буквально, что Путин живет очень хорошо. Представляете, стране очень херово, очень хреново, а этому козлу очень хорошо. От чего же ему очень хорошо, если стране очень плохо? Да? Как это можно с точки зрения логики объяснить? Ну То, то ли ему хорошо от того, что нам всем плохо... То ли нам всем плохо от того, что этому козлу хорошо за наш счет. Понимаете? То есть, другого объяснения нет с точки зрения логики. Поэтому, когда его там консультируют, как еще он должен отвечать, он такие ляпы не должен допускать, потому что это больше всего людей злит. Что Гондон вот этот очень хорошо живет, а очень хочется, чтобы он жил плохо и недолго. Так, и вот рассказал он об отношениях с заместителем председателя Совета безопасности Медведем и сказал, что тандем, не, его спросили по поводу того, распался или не распался тандем и так далее. И, ну, мерзость. фу. Путин провел рабочую встречу с Грефом. Ну, понятно, что они по поводу э, акций Сбербанка. Там решают, кому какой кусок и так далее. Путин должен контролировать все на всех этапах. Там огромные деньги из бю бюджетов Центробанка они там по карманам разойдутся мгновенно. Ему нужно их в свой карман направить. Это очень большие деньги, да, даже для Путина. Плюс еще акции эти надо не потерять, что там, там же, блядь, шулерать еще. Они чук-чук-чук-чук, как в три наперстка и все. Вол уже пролетал многократно. Да. мы такие бедные потому что он такой богатый да и всегда спрашиваете когда вот там кто-то рассказывает вам про честность свою немыслимую он говорит если ты такой честный почему ты такой богатый это невозможно в бедной стране быть богатым хорошо себя чувствовать как конфуций говорил помните конфуций же говорил что э, стыдно быть богатым в бедной стране и стыдно быть бедным в богатой стране. Вот видите, Путину не стыдно. Он же не знает, что такое стыд. Песков вот усомнился, что кто-то может жить в России на 10 800 рублей. Он предположил, что это часть какой-то ставки. Представляете, какой мерзавец. Это сволочь, он даже не представляет. Я уверен, что он не кривляет, что у людей такие зарплаты, 10-800. Ну, там женщина спросила у Путина, как можно прожить на 10-800, у вас же зарплата больше. А Путин сказал, что есть в России у кого значительно больше зарплат. Понятно, что есть у кого зарплата больше, но нет того, кто бы украл больше, чем ты. Вот она не договорила, просто сказала, ну ты козел, больше всех украл. Какие зарплаты, о чем речь? Если бы у тебя была большая зарплата, даже самая большая в России, но ты бы, сука, не воровал, то и у нас была бы не 10, восемьсот. Вот что нужно было сказать этой падле. Я имею в виду Путина. Женщина прекрасно сделала, что сказала, молодец. Так что, что можно было Пескову сказать на это... Когда его спросили тоже, вот говорит, женщина там Путин спрашивал, как можно прожить на 10 800 он не нашел что ответить. И Песков сказал, я не могу вам ответить на этот вопрос, это вряд ли входит в мои функции. Би -би -би. Ну, какой смешной, мерзкий. Представляете, ну вот на его месте был бы какой-нибудь даже Сурков. Какой-нибудь такой а вот. Как бы Сурков какой-нибудь ответил. На вопрос, как можно прожить на 10800 Он сказал, хреново Вот так бы ответил Конечно, хреново, как можно прожить А это даже так не может Даже мозгов нет, представляете Для повышения в заработных плат в России создана целая программа, поэтому невозможно ожидать сиюминутного результата. Это вот он на брифинге по поводу зарплат говорил. Можете себе представить. Такое ощущение, что вот эти подонки пришли к власти 15 января, когда Путин там провозгласил новый курс 15 января 2020 года. Не 20 лет назад эти пидоры пришли к власти. Да? Он, он просит время. Представляете, сейчас я прям прочитаю, с каждым отдельным случаем низкой пенсии или зарплаты необходимо разобраться отдельно, так как есть нюансы и так далее, и так далее. Можете себе представить, 20 лет им не хватило, чтобы разобраться. А зачем разбираться отдельно? Народ, в общем, живет плохо. Народ, в общем, нищим стоит. Как можно при огромном народе нищих отдельно с каждым разбираться? Отдельно с каждым мы даже не будем, Песков, разбираться, когда власть возьмем. С вами я имею в виду. То есть вы для нас все воры и жулики, и мы даже не будем отдельно с вами разбираться. Всех с копом там. А как с народом, который бедствует? Отдельно, по одному разбираться Да это сколько времени надо Тысячелетие на это уйдет артистные. Пишут до да последний правитель грядет Это круто, Слава молодец А почему Слава молодец? Я, честно говоря, это даже не видел Не, я предполагаю, про что там Но я даже не видел, даже не знаю, кто это сделал Поэтому я в чем молодец -то? Я не понимаю <смех> так что у Путина 20 лет было авторитарного, абсолютно единоличного правления. Сколько ему еще нужно? Это нужно спросить. Слышь, сколько тебе еще нужно? Еще 20 лет тебе нужно? Или может тебе еще 200 лет нужно? Или 2000 лет? Так я вам скажу, сколько бы ему не дали. Вот даже предположим, что это падла не подохнет никогда, как кощей бессмертии. Бессмертный. Бессмеркель, сказал я, наговорился. Как вообще бессмертный, не подохнет никогда. Так вот, я думаю, за 2000 лет ничего не изменится. Вернее, изменится только в худшую сторону. Потому что такая мразь, она всегда имеет тенденцию ухудшать ситуацию. Всегда. Поэтому эту мерзость надо к ногтю сразу. Жительница Челябинска отправила, путь, отправила Путину свою надбавку к пенсии. Я так понял, что рассказывали по поводу 6,6% пенсии и 1000 рублей к пенсии. Это вот то, что мы вчера говорили, и во что я не верил, говорю, что все не так. Вот видите, тут прям... Женщина подтвердила, при всех этих надбавках пенсия у нее реально увеличилась на 1 рубль 10 копеек. То есть, как там не прибавляли, да? в результате, в пересчете на 1 рубль 10 копеек, то она заплатила 81 рубль за пересылку и в конверте ему отправила Путину. Кощей без Меркель, да. Ну да, ведь... Аудиторы заявили о росте зарплаты россиян за последние 10 лет. Ну, что я могу сказать. Совершенно очевидно, что за последние э, 10 лет да, россияне ни в коем случае не стали жить лучше. Поэтому те аудиторы, которые придумывают э, рост благосостояния россиян, и увеличение зарплаты в 2,5 раза в коммерческом секторе и в 2,6 раза в государственном, ну, как минимум, это вруны, да? Вот такие дела. И... Зампред Центробанка заявил опять, что граждане пока не готовы использовать все финансовые инструменты, то есть вот был Советский Союз, была финансовая стабильность, это я его слова повторяю, люди не научились там пользоваться деньгами, прям как дети, поэтому... Вот такие вот проблемы у них, у людей. То есть, они живут плохо не потому, что Путин все украл вместе с этим Центробанком и со всеми остальными. Нет. А потому что они деньгами а пользоваться не умеют. Вот при в Советском Союзе не научились. А вот вопрос этому придурку. А сколько людей, которые не жили никогда при Советском Союзе? Да? То есть, тем людям, которые э -э родились, да, родились после уже... Уничтожение Советского Союза этим людям сейчас по 28 лет, да, или по сколько там, Он в 92-м году, да, ну, в 91-м, 25 января будем считать, ну, да, то есть людям уже полных 28 лет, прикольно, да. Его, они тоже не умеют пользоваться именно потому, что жили в Советском Союзе, вот эти люди, которым по 28, там, по 25 и так далее. А это, это связано, или с генетикой, с плохой связано, связано с тем, что тех не научили деньгами пользоваться, а они соответственно, соответственно не научили новое поколение. Представляете, жуть что человек несет. Силуанов заявил о чрезмерной налоговой нагрузке на труд. Видите, вот теперь все бросились защищать трудового человека. Вот Силуанов даже бросился защищать. Такая на, налоговая нагрузка. И что же нужно сделать? Налоги снизить, что ли? Силуанов предлагает налоги снизить? Я думаю, что нет. Я думаю, что в связи с этим он предлагает только увеличить ограбление. Вот, Кудрин назвал объем неизрасходованных средств федерального бюджета за 2019 год. Неизрасходовали 1 триллион сто двадцать миллиардов. На нашем телеграм-канале Народовластие Новости я повесил там мультфильм, кусочек из мультфильма. Ну и ссылку на мультфильм. Помните, назывался Из медвежути», Он, кажется, и назывался. Заяц, лиса и кабан да, Помните, когда они там обожрались Такие толстые лежат И уже им все лень Вот очень похоже да, Видите, чиновники так обожрались Что уже какие-то схемы рисовать им лень Тем более, что э, можно сейчас под горячую руку попасть Поэтому даже и не воруют То есть Медведевские не успели Уворовать эти, конечно, очень хотят. Представляете, сколько там осталось да, там, в этих закромах. И понятно, что сразу же этот Мишустин а, назвал недопустимым неисполнение бюджета на один и 1,2 триллиона рублей Ну конечно, дайте сюда Сейчас мы исполним блядь. Один триллион исполним В одну секунду Все это мы знаем да. Наверняка там Как допустили Помните, как вам, Васильевич Меняет профессию Не вели казнить там, И так далее Минэкономразвитие развитие ухудшило прогноз по численности населения Российской Федерации. Ну, то есть народ вымирает, как-то надо списывать. Почему? Потому что, ну, наверное, цифра 148 или там 147 с чем-то не соответствует действительности. И когда-то придется назвать, если не настоящую, то похожую цифру к реальности, да, поэтому надо списывать даже еще быстрее, чем идет вымирание. А вымирание идет быстрее, чем идет списание, потому что одно другое подталкивает, представляете, какая жесть. И тут Госдума приняла закон о мат-капитале после рождения первенца, то есть будут платить, и понятно, что уже никто не рождается, дети уже практически не рождаются, и рожать некому, Поэтому много денег на это не потратят, но попиариваются очень глухо. Сергей Шнуров вступил в партию Роста. И вот меня спрашивают, как вы к этому относитесь? Да мне пофигу, Шнуров может куда угодно вступать, да, ну, как бы себя позиционирует. Как самостоятельно лично. Что нужно знать про партию Роста? Это не мое мнение. Давайте возьмем официально, что написано про партию Роста. Вот Можно это прочитать и больше вообще даже вопросами не задаваться. Всероссийская политическая партия, партия Роста, официально зарегистрированная Российская либерально-консервативная политическая партия, создана в феврале-марте 2016 года. То есть к выборам 16 года. На базе партии «Правое дело» сотрудником администрации президента Борисом Титовым. Что-то еще надо говорить? В кремлевской партии. Шнур вступил в кремлевскую партию. Ну, пожалуйста, это его личное дело. Какие проблемы? Цик! Россияне смогут голосовать по Конституции на рабочих местах. Даже в сортирах смогут голосовать, где угодно. А почему нет? Потому что голосовать никто не будет. Что это за голосование? Как, какое изменение Конституции? О чем речь? Есть понятие референдума, хотите менять конституцию на референдуме, пожалуйста, хотя вы 15 раз меняли ее без всяких референдумов, и люди даже не знали о том, что вы конституцию меняете, Фу. каждый раз но, новый, так сказать, вариант выходил из-под пера. Теперь, значит, нужно э, Путина как-то оставить вечным королем, да, королевать оставить, как Эдик любил говорить. Ну как, вот вот таким путем, да, через голосование на рабочих местах. А я говорю, на унитазе можно голосовать за Конституцию или против? Вот было бы интересно, скажем, больные дизентерии, там, кто не, не, с унитаза не поднимается, могут прям там по месту голосовать. Самолет Ан-2 упал, перевозивший пассажиры по, по маршруту Магадан-Сеймчан. Э, так, и находилось 12 человек еще 2 члена экипажа никто пишут не пострадал но ну, я залез и сесть на местные сайты посмотреть а там пишут что четырнадцать что пострадавших 7 человек и а, кто то госпитализирован ну вроде трупов нет но ну, фотографии там видео вернее материал страшный там нормально вот так пропахал то есть это не там, как говорят, жесткая посадка Какая жесткая посадка там Полморды у нее нет А в морде там двигатель такой мощный Конечно, поэтому Жесть Слава, что скажешь О плохом здоровье Путина Такие слухи ходят Да, я знаю про эти слухи Они ходят давно Первый раз эти слухи я услышал В 2006 году в 2006 году я услышал, что Путин подыхает, что у него онкология в спине, там и так далее. И как, как видеть? 14 лет. Ну, если еще он 14 лет просидит, у нас нет этих 14 лет, то мы сами все подохнем. Мне через 14 лет будет 69 с хвостиком почти 70. У меня есть эти 14 лет, у меня нет этих 14 лет, и у вас тоже, я думаю, а у России нет тем более. Вертолет российского оружейного оборона потерпел крушение какой-то Андрей Шелестов, который оружейным бизнесом занимается, замотался винтами за линию электро... на линию электропередач налетел ну классический вариант для вертолета ну не только для вертолета вообще для малой авиации я в своей жизни имел счастье такое у меня даже на видео где-то это записано надо бы найти конечно я летел в районе Воскресенска на самолете Як-18Т и Шла ракета, ну, судно на подводных крыльях. А так как самолет летит там, ну, 150 километров в час, да, там даже 140 сорок лет можно э, сбавить, да. А ракета идет там, ну, сколько она, ну, 60 идет, да, то разница в скорости небольшая, пролетаешь, там можно помахать, тебе помашут девчонки, в общем, весело так, хулиганил. Вот это в 90-е, да, был в конце. И когда от ракет, причем вот на видео заснят, что ракета, люди машут, и глаза поднимаю, и вижу, ну, как я забыл про нее, не знаю, там два таких столба стоят над волгой, и кабель какой-то. Протянут очень Такой мощный, очень толстый Но я решил, что если я сейчас на себя Возьму, то я точно врежусь в него чем-то зацеплюсь И я как летел, так и не стал Даже париться и Под ним прошел, как Чикалов Но так это Поежился, мягко говоря Был такое То есть Сказать, что Вот там Такой дяденька Плохо, плохо летающий, да, плохой э, этот э, пилот, поэтому зацепился. Но нельзя, многие цепляются. Как вы помните, «Лебедь» так погиб. И вообще, э, как бы малая авиация в России э, ну, всегда была в таком загоне, что все, что на земле, оно не приспособлено для низкого полета. Если вы посмотрите за рубежом в Европе все подсвечивается, освещается любая высокая точка там стоит маячок, все сразу видно, особенно сверху да? если не видно снизу ну, по определенным обстоятельствам это так сделано да, чтобы там лишним не светить то сверху видно все прекрасно и в общем-то даже некоторые аэродромы, которые не работают ночью, ну по причине того, там, ну по разным причинам Поскольку это малая авиация, малый, малый аэродром Они все равно ночью подсвечены И очень хорошо, если у кого-то что-то случится Он в любом случае может туда шмыгнуть Ахаха, ха представляю Славику в 70 лет Сидящим за рулем студии на колесах А я, честно говоря, не представляю себя вообще в 70 лет ни сидящим, ни стоящим не жующим, ни пердящим Никаким Понимаете В 70 лет как-то Я говорю, это разговор с лебедями. И у меня был на эту тему Я ему говорю Что-то Сталин говорит, что, кто будет делать В старости А я говорю, Александр Иванович, а ты что будешь в старости делать И Причем у меня даже Какая-то Картина была нарисовано как вот он там в старости что он делает он говорит, а ты представляешь меня старым я говорю нет но ну, вот этого и не будет я не доживу так что не ну не знаю насчет 70 лет старости это или не старость смотря все таки как человек выглядит но вы знаете как дзюти в горе писал да, что если э, человек, который дожил ну, до 60 лет, да? нет, нет ни одного человека, дожившего до 60 лет, который не выжил бы из ума, и э, если, если ты считаешь, что ты не, не выжил из ума, то это уже признак твоего старческого слабоумия. Поэтому я все время как-то вот отсчитываю вот эту, Ну, я понимаю, что или не понимаю, или мне хочется верить в то, что а, не все афоризмы это, так сказать, истина, да, ну, вот, тем не менее, а, все-таки пугает меня это Планка Гальперину виват Петр Глушков согласен Абсолютно Марк Гальперину Прежде всего свободу А потом виват Или может быть виват Потом свободу Потом снова виват Марк Гальперин Заслужил В будущей власти Ну я так скажем Каких-то Особых привилегий Я считаю я считаю, что есть люди, которые ну, должны... Какие это будут привилегии? Я не знаю, там уже школу именем назовут. Мне бы хватило да, такой привилегии. Но они обязательно должны быть. Потому что те герои, которые свою жизнь посвятили. В борьбе за Россию, в борьбе за то, чтобы освободить Россию от всякой пакости, да, в тот момент, когда основная масса хищнически просто раздирала тело павшего да, Советского Союза, хищнически, потому что можно было выгрызать огромные куски, рычать, все разбегались, но были люди в наше время, да, которые это не стали делать, а стали наоборот пытаться сохранить Россию. Так, вертолет российского, а это я уже прочитал про вертолет, в Москве няня случайно утопила ребенка в ванной, очень много таких случаев, я говорю, я предупреждаю, говорите друг другу, потому что видите, это уже волна идет, в прошлый раз, когда это было, мы сказали, смотрите, это будет продолжаться. Федеральная служба исполнения наказания опровергнут данные о тяжелом состоянии здоровья фигурантов дела сети. Ну, кто там может э -э, оспорить это. Да, Они там вроде сами, сами сажают, сами лечат и сами рассказывают о том, как там люди себя чувствуют. Солдат умер из-за врачебной ошибки. Некий Лев Пономарев из Краснокамского, Оренбургской области, ну, то ли это была врачебная ошибка, то ли и, и его так отлупасили, что потом и врачи ничего не смогли сделать. И... Вот выжил из ума, Слава, ты что? Мы все давно выжили из ума, мы все сумасшедшие немного, нормальные боялись бы здесь писать, мы психи, мы любим экстрим и авантюризм. Любовь к экстриму и к авантюризму это вполне нормальное состояние нормального человека, вот я и боюсь, что я когда-то выживу из ума, из ума и мне это не будет нравиться. Бэтмена-мошенника задержали в Москве Представляете, какая прелесть Какой-то герой Ну, в смысле, какой-то мошенник В маске Бэтмена был И так далее То есть много сейчас я не буду Вот эти вещи читать Потому что Много вот этих вот Плохих новостей связанных с «убил и съел», то есть это целая рубрика такая, всегда в эту рубрику в 90-е годы что-нибудь придумывали, а сейчас не надо придумывать, тут приходится выкидывать, ну, думаешь, ну, ну вот это уж чрезвычайно, надо рассказать, смотришь, еще такая же, еще такая же. еще думаешь, ну три часа будет передачи из одних новостей «убил и съел», в Петербурге задержали главу оккультного движения, оккультного, не оккультного, фиг ее знать, может там свидетели ЕГОВЫ, хер ее знает, вот оккультной организации Орден Пути, идет речь, Орден Пути, может быть, Орден Пути, блять, это он Единая Россия и все остальные Ордены Пути. Так. Обвиняемый в убийстве Скалов написал роман о любви. Прикольно. А заканчиваться должен расчлененка за из романа о любви. Это будет сильно. Жители Новосибирского дома ветеранов рассказали об издевательствах. Ну, это стандартная ситуация, отнимать, я вот могу даже не читать, потому что везде одно и то же, отнимают деньги лежачих больных, всячески третируют, да, тех, кто там какие-то у них старческие психические заболевания начинают развиваться, их сразу в дурку отправляют, почему, потому что такие люди в дурке долго не живут, их туда раз и все, и они там сгорели, сгинули, жуть российский депутат назвал местного жителя говном за критику властей в соцсети. Представьте, он не просто назвал его говном, это же не в личной беседе. Он на заседании сказал, что вот какое-то говно там написало письмо там и так далее. Понимаете? То есть он этим хвастался. Ну что ж, понятно. Вот вот этот вот Депутат, наверное, фразу вот это, в чем сила, брат, да? В чем сила американец? Он тоже думает, что сила-то в деньгах, как это американец. Этот депутат думает, что все, вот он там сидит на этом месте. Может всех остальных говном называть. Мозгов нет у него. Там уж когда-то это закончится, либо для него лично, предположим, путинский режим там сохранится. Но этот же депутат видит, что для отдельных депутатов и для многих даже заканчивается лафа. То есть от э, тюрьмы, от сувы не надо зарекаться. Ну, и правда тогда восторжествует, может быть локально, только в отношении одного козла. А еще он, знаете, что сказал, что нужно зубров пиара пригласить каких-то, то есть вот он уверен в силу денег, то есть что сейчас купят они каких-то зубров пиара, и эти зубры пиара голодным расскажут, что они сытые, да убогим расскажут, что они великие, не будет этого, что бы они ни рассказали, народ в это уже не поверит, зубры пиара. Представляете, какой убогий вот этот депутат, если он в каких-то зубров пиара верит. Я их всю жизнь называл пиар-асы, этих зубров пиара, потому что ну, они смешные. Высшая помощница вице-премьера Анастасия Алексеева обвиняется в получении взяток. Вообще тут очень интересная история, обратите внимание. Вот эта Анастасия Алексеева, она в 14-15-16 годах работала у Дворковича вице-премьера. А сейчас ее судят в Басманном суде. Басманный суд. То есть, это сразу же намек на то, что Басманное правосудие. Да, получила она якобы взятку 4 миллиона рублей. Я понимаю, что она полностью коррумпирована. И там все полностью коррумпированы. Почему вдруг пришла охота судить ее за 15-16 год? Вот вопрос. И на этот вопрос можно дать некоторые пояснения, да, некоторые ответы. Вот 4 миллиона, это два раза путевку ей давала, давал какой-то крендель, ну там потом мы про нее расскажем, по 2 миллиона рублей, один раз там в Доминикану, один раз в Таиланд, что ли? В Таиланд и Доминикану, точно. И вот в ходе предварительного следствия установлено, что Алексеева занимает должность помощника заместителя председателя правительства в период с 15 по 16 года. получил от гражданина Якушина взятку за действия в пользу взятка дателя. То есть какие-то действия совершал, очень интересно. Сумму взятки составила более 4 миллионов, ну и так далее. Всего в деле фигурирует 4 человека, а вот это очень надо внимательно, потому что это, это выдевильные персонажи. Вот если бы мне это прочитали, я бы сказал, что это выдавили, это придумал какой-то там, я не знаю, сухого кобылина. Ну, не меньше, да, это свадьба Кричинского какая-то. И, и то там таких нет. Вот, обратите внимание, Алексеева, гражданин США Джин Спектр который обвиняется в посредничестве во взя... во взяточничестве, а также еще два человека тоже очень интересно Якушкин это тот, который давал взятку и Белоснежка, да, которая эту взятку, э, значит, э, ну, была посредником якобы, да, то есть выдаивные абсолютно персонажи и Якушкин и Белоснежка и Джинспектор и вопрос, кто всех сдал то есть, если все обвиняются, одни давали взятку, другие брали, третьи были посредниками, обвиняют те, кто же сдал тогда? Не знаю, надо больше информации, потому что это чушь. Но самое смешное не это. Самое смешное, что вот этот джинспектр, который обвиняется в том, что он был посредником. Нахер ему быть посредником, когда там есть Белоснежка, Якушкин, там, каким еще посредником. А этот американский гражданин, оказывается, запатентовал в России лекарства от онкозаболеваний. Представляете, запатентовал, потом стал посредником во взятке, а теперь и фигурантом уголовного дела. И что же у него потребует чтобы прекратить в отношении его дела, вот этот патент потребует? Интересно, очень интересное дело. То есть, естественно, Вата кричит «Ура!», поймали очередного коррупционера, но там все коррупционеры. А можно всех ловить, да? Почему поймали именно эту? Почему и каким образом поймали, если все в деле? И те, кто давал взятки, и те, кто брал взятки, и посредники. Еще гражданин а, США, который придумал лекарство о том, козаболевание, получил патент. Он вообще их знает? Может, он даже их и не знает, но не знает, что он а, являлся посредником во взятке. Так что... Что-то очень странно. вот. А еще интересно то, что вот от Алексеева, да, ее же изгнали в ноябре 2018 -го года, за то, что она журналистам передала внутреннюю переписку Антона Силуана. За это ее изгнали. То есть поступок был очень хороший и очень правильный. И поэтому я думаю, что... Здесь определенной массе, так скажем, журналистов и тех, кто проводит различные расследования, стоит внимательнее посмотреть на это дело. Там можно очень много интересной информации откачать, там не все так просто. Я понимаю, что это дело сфабриковано от начала до конца, я понимаю, что там подтащили туда людей каким-то произвольным образом, исходя из каких-то вот... Меркантильных интересов. Может быть, хотят разобраться с Алексеевой заодно, и у этого американского гражданина патент отобрать, чтобы сам отписал, да, и еще что-то там. Ну, в общем, Белоснежка и семь Гномов, да. Суд-24 отковали нанесли удар по территории, по террористам в Сирии. Вот такая интересная информация. Террористы это а теперь те, кто работает с Эрдоганом. Они теперь террористы. Я так понимаю, что может оказаться, что там и его военнослужащие эрдогановские были тоже среди террористов. Да. И Российские военные показали видео обстрела Турции позиций Сирии. Ну, то есть пози на позициях Сирии российские всякие ЧВК сидят и долбят друг друга получается, эти долбят тех и говорят, это там террористы да, Эрдоган э, говорит, нет, это, это оппозиция, вполне допускают что там вообще турки сидят а здесь Сирии вроде, сирийцы да и все говорят, да, это сирийцы а на самом деле вполне допускают что это ЧВК Вагнер и кто хотите и вот Турция начала наступление на Идлип, все пишут, Турция давно начала наступление на Итлиб, я пару недель назад еще написал о том, что идет война, ну и вчера я повторял, на которую никто не хочет обращать внимание, даже вот сидя здесь, я вижу, да, что там в Сирии идет страшная кровопролитная война, что Эрдоган начал открытые боевые действия ну, против вашей расады. Мне его не жалко, этого ваша расада, но там большое количество людей гибнет из-за того, что политиканы пытаются решить свои вопросы. И боевики сирийской оппозиции начали операцию против Дамаска. Но это турки начали значит, Эрдоган заявил об осле, вчера о последнем предупреждении Асаду. Ну, я так понимаю, что Асад не внял а, увещеванием этим. И теперь ну, война уже была. Так что последнее предупреждение. Ультиматум это не ультиматум. На самом деле, Эрдоган ультиматум Асаду Сделал еще, наверное, после Нового года Тогда, помните, я сказал, что скорее всего Это все, это ультиматум, а дальше уже Боевые действия, так оно и вышло Вот, и Турбизнес опасается закрытия Турции, ну я думаю, что Путин, получив Еще один нож в спину, будет просто Помалкивать, он не будет Выглядеть идиотом В общем-то, он им и является Но выглядеть им не любит Турция опровергла, опровергла просьбу оружия у США для борьбы с Россией, а что тут опровергать все американские газеты, об этом пишут все ресурсы, и французские в том числе, о том, что Эрдоган попросил передать ему зенитно-ракетные комплексы Патриот, зачем они ему нужны, у нее есть там всякие С-400, да, ну, наверное, С-400 не наводится на самолеты Путина, а ему нужно решать очень важные Вопросы. да, И говоря под, имею в виду самолет Путина не Ил-96-300, к сожалению, да, а ВКС этих космонавтов путинских. Турция сообщила о возможной встрече Путина и Эрдогана и тут же Песков сказал, что нет, никакая встреча не состоится, не планируется и прочее. Посмотрим, кто... Кто правдивее. Я понимаю, что Путин сейчас обидел, что такой сидит обиженный, да, там минут пять еще будет обижаться, а потом вынужден будет, пойдет к Эрдогану и сделает все то, что Эрдоган попросит. Эрдоган обвинил Дамаск в гибели военных в Эдлибе, вот, ну и много еще интересного. И видео появился инцидентом бронемашин российской и США Ну ничего там, они что-то на дороге друг друга мешают Я думаю бандиты даже хлеще разбираются, ничего особенного Меркель рассказал о возможных мотивах, о мотивах стрелка в Ханау ну, какой-то дяденька, который потом застрелился, пришел в две кальянные, ну, не в две сразу, а вначале в одну, потом в другую, пострелял там, изрядно девять человек погибло, ну, это информация на сегодняшний день там, потому что есть, я так понимаю, раненые еще, девять погибло. И с ним это 9 или без него, я не знаю Потому что его нашли дома, мертвым Он тоже застрелился Ну, -то Человек психанул да? вот, И перестрелял турок Эрдоган очень сильно удивился да? Вроде как ну, Туркам не доставалось еще то есть вот В этом конфликте который раздувается определенными силами, да, между мусульманами и не мусульманами на территории Европы, да? вроде туркам меньше всех пока доставалось, потому что, ну, они такие достаточно светские люди, а тут, видите, в кальянных зацепили, в мечети не нашли, в кальянных зацепили скажите вячеслав у рабов есть родина ну какая родина может быть у рабов у рабов есть хозяева хозяева есть родина в этом особенность рабов Раб это вещь так ну и некоторые в общем некоторым рабам нравится быть рабами Шесть граждан России задержаны в Дании по подозрению в контрабанде 100 килограмм кокаина. Вот интересно, в России не задерживают российских граждан с кокаином, а в Дании задерживают. Что говорит о том, что в России это делают спецслужбы и представители Путина официальные. Вот Виенко прибыла с официальным визитом в Намибию, а до этого она выступала в парламенте Замбии, то есть поехала она по Африке, какое-то задание она выполняет, чье непонятно, то ли Путин, то ли Володин. Задание, связано конечно это задание с голосованием африканцев в ООН, то есть она их убалтывает, что-то им там обещает, может быть у нее есть какие-то скромные да, там, сувениры для э -э -э туземцев. Да? <с punch> вот, поэтому ну, в виде каких-то определенных сумм небольших, да, которые ей могут доверить. Посмотрим, что из этого вырастет. Она должна объехать же многих. Потом будем смотреть, как они эти многие голосовали. И болгарская прокуратура обвинила так называемого российского шпиона Дениса Сергеева в покушении на убийство болгарского оружейного бизнесмена, Гебрева, ну и его сына тоже. Почему так называемого? Я так понимаю, что у них стопроцентные доказательства, что Денис Сергеев является шпионом российским. И я думаю, что Путин разговаривает там о цене на газ, как вчера сказали Сарадаевым, да, я подумал, с губернатором Саратской области, оказался президентом Болгарии. Наверное, как раз эту тему. Президент Болгарии поднимал. А не про газ он говорил. но про газ, может быть, и тоже говорил, но в контексте этой темы. Так, Трамп предлагал услов, условия для помилования Асанджа. То есть Асандж должен был, как утверждает адвокат Асанджа, рассказать, что Россия не имела никакого отношения к ко всем делам, связанным с Викиликс, да, а за это Трамп его помиловал. Ну, вполне логично, то есть я этому доверяю. А вот Белый дом опровергает эту информацию, ну, он и должен это опровергать, он что скажет, что Трамп хотел купить Асенжа в интересах Путина. Наверное, нет, наверное, не скажет. Но, в общем-то, эта линия очень хорошо прослеживается. И если Асовс начнет говорить, интересной информации много, мы узнаем. Марк Гальперин передал дружский привет с первой улице Реф в собрании в городе Ногинске. СИЗО одиннадцать. Встречался сегодня, в следующем году в Кремле, да, хорошо, очень хорошо, дай Бог ему здоровья, так что, вот мормонов США, мормонам разрешили ему многоженство, представляете, какая прелесть, и Анашу разрешили, и многоженство разрешили, не жизнь, а малина вообще просто какая-то, причем законом, я так понимаю, разрешили многоженство. Сенат американского штата Юта единогласно проголосовал, люди развлекаются, 21 век на дворе, они там. Бывшего президента Южной Кореи приговорили к 17 годам заключения. Это Ли Мэн Бак, президент бывший, то есть там обычно расстреливали президентов, премьер-министра, потом с некоторых пор стали сажать, ну, практически все у них, кого расстреляли, кого посадили из премьеров, да, и из президентов. Прелестно, что я могу сказать, вот мне очень нравится этот южнокорейский спорт, я бы с удовольствием таким позанимался, там, президентов, премьеров, там, или в расход по решению, по приговору суда, да, или вот там по 17 лет. Этому 17 лет вентили, а я помню, пару лет назад ему 15 лет вентили. Что-то как-то это. По По понарастающий идет. Вячеслав про ледокол обещали рассказать. Его, палки, да, видите, пролетел. Я сегодня даже эту новость не взял. Вот, торопился очень. Такие вот дела. Ну давайте тогда, что -то, или на завтра перенесем, как лучше. Я смотрю по времени уже и не успеваем. Бразильский сенатор попытался на, экскав... на экскаваторе взять штурмом гарнизон полиции. Какой молодец. Видите, какие сенаторы бывают. Я так понимаю, что они там э -э, какие-то разборки между собой учинили. Да, член Верхней палаты парламента Бразилии. Сид Гомес в среду, управляя экскаватором, попытался проникнуть на территорию бастующего гарнизона военной полиции в городе Собрал на северо-востоке страны. И в результате инцидента полиция получила огнестрельное ранение. Вот, вот и собрал. Да? Бывает. Южному Судану грозит голод из-за нашествия саранчи. саранча в Пакистане, саранча в Индии, саранча в Южном Судане, не только в Южном, вообще по-западу, а то есть восточный, Восточная Африка вся а -а, саранчой да, изъедена, не знаю, что будет дальше, кто, кто будет кормить такую массу населения, то есть саранча сейчас лютует на территории, где проживает ну, там, больше миллиарда человек. Можете себе представить. Я понимаю, что не, не все она там поедом съедает, да, и то есть отдельно. И что саму саранчу, в общем-то, эти люди едят. Поэтому ну, все не так пока еще страшно. Да, там кое-где и два урожая, и три-четыре. Собирают так, что Может быть победят э, Голод, но Я думаю, что Уже без помощи э, он без помощи развитых стран Не обойдешься, а эта помощь Она порождает, конечно И коррупцию, и все, что хотите То есть там дальше уже Рок-н-ролл полный идет Ну, с другой стороны э, Голод э, Сразу же порождает какие-то военные действия криминалы и так далее У нас вся Россия изъедет на пляшивую Да, я это и хотел сказать Что иногда саранча какие-то естественные ужасы Они такие, да, даже Библейские, да, казни какие-то Египетские Они не такие страшные, как вот Когда демон такой стоит во главе. Грузии, МИД Грузия обвинил Россию в причастности к кибератакам на сайт правительства страны. Интересно, если они смогут это доказать, это будет очень приятно. Японские ученые заставили робота почувствовать боль. Ну, я посмотрел видео с этим связанное и самого этого робота. Смотрел, конечно, пугающая такая у него внешность у этого робота, пугает, что он похож на человека, причем такого ужасного ублюдка, да? вот. И я вообще считаю, что ошибка создавать робота по своему образу и подобию, ни в коем случае каких-то андроидов не надо создавать, они должны быть похожи на людей, если у них какие-то другие задачи стоят, если это робот-компаньон, да, но до этого мы еще не доросли, как, у которого будет искусственный интеллект, который там будет мужем, женой, я не знаю там еще кем, да, там домохозяйкой и и он может быть похож, и должен быть похож на человека. И то, я уверен, у него будут какие-то определенные качества, которых нет у современного человека. И я уверен, что люди будут подражать этим роботам, там будут тоже делать какие-то изыски, там, гипертрофировать что-то. Что я не знаю, уже сами там додумайте, кто-то, может быть, сделает четыре ноги, а кто-то, может быть, четыре еще чего-то себе. Пришьет там, да, приделает. Это я вполне допускаю. Но вот то, что ошибка на современном этапе создавать андроидов, это я абсолютно уверен на 100%. Не должен человек сейчас делать робота по своему образу и подобию. Он должен отработать, как бы это сказать, эээ... рациональность машины. Машина должна быть рациональной, человек нерациональный, он как биологический организм рационален, но он не машина. А машина должна быть машиной, он должен быть роботом. За что убили Гагарина? Ну, не знаю, насчет убили, я, в общем-то, хотя был маленький, да, но был свидетелем того, что самолет гагарина упал и действительно ездили и действительно те кто находился в долгопрутном в общежитии мвд где я проживал в предпоследнем подъезде на четвертом этаже со своими родителями все это общежитие выезжал туда в выцепление все это видели то есть не знаю насчет убийства но, в общем то все это уже Миллион раз обговаривалось, что был нарушено полетное задание и что самолет Сушка перешел недалеко от МиГ-15 Биз УБЭшки, на который летел Гагарин и Серегин, и перешел звуковой барьер и соответственно ударная волна была такая, которая свалила. Самолет в пикировании фактически вертикальное, да, из такого Су-15, ой, МиГ-15 из такого не выходит. Если вы почитаете воспоминания тех, кто воевал на них в Корее, то они почему они не могли сей Сейборов догонять? Потому что они сразу ныряли, пикировали, разгонялись, они были тяжелее, а этот не мог идти в такое же пикирование, потому что происходило затягивание и все, а оттуда ты уже не выберешься Вы видели лично про Гагарина? Нет, ничего не видел лично про Гагарина слышал очень много рассказов людей, которые читали уголовное дело связанное со смертью которые были допущены до всех этих секретов причем ни одного человека, а нескольких человек рассказы. И ну, все логично. То есть я не доверяю тогда, когда нет логики внутренней. Когда есть внутренняя логика, все понятно и все логично. В ДНК западных африканцев обнаружили гены призрачного человека, то есть вот сейчас баловство с ДНК. Вначале выяснили, что у африканцев нет ДНК денисовского человека и ДНК неандертальцев, то есть то ДНК, которое есть у нас с вами. Да, у африканцев отсутствует, представляете, то есть э, они э, выходят на более высокой ступени развития. А теперь вот э, квашились и нашли все-таки некого призрачного человека, то есть это такой э, вид, который, или подвид, который сейчас не существует, даже в ископаемом виде, да, вот в виде ДНК вот этого призрачного человека нашли у них, э, у африканцев и... Американские исследователи утверждают, что все-таки ДНК неандертальцев тоже нашли у африканцев в меньшей степени, у меньшего количества, исходя из того, что денисовцы там и неандертальцы не жили на территории Африки, да, а, а вот Homo sapiens да, стали мигрировать с территории Африки и до миграции связей таких сексуальных не было. Да? А вот после миграции, как человек разумный, Homo sapiens пришел в Европу и так далее, и стал расселяться везде, то есть произошли вот эти вот контакты и поэтому вот это ДНК. Что можно сказать? Это вообще никакого значения не имеет. Да? Почему? Что из этого вытекает? Вот, вот, Че бы они ни нашли, из этого вытекает это с точки зрения рассологии, да, науки о расах из, из этого вытекает только то, что сказано. Никаких выводов из рассологии сделать невозможно. Если попробуешь сделать выводы, то получится э -э ну такой нацизм гитлеровский. Причем совершенно... Э -э Совершенно не научный, да? То есть, если у кого-то есть гены неандертальца, а у кого-то нет, это не значит, что кто-то лучше кого-то. Да? Просто у кого-то есть эти гены, а у кого-то этих генов нет. Вот и все. Ну, мне радостно, что они есть, потому что я как-то всегда считал, что Homo sapiens поступил с неандертальцами очень плохо, те были умнее, физически сильнее, но были душевными, да, поэтому не смогли противостоять совершенно зловредному homo sapiens, а тут видите оказывается есть гены в нас, в том числе, значит, значит не все так плохо. И вспомнил сразу по этому поводу анекдот, да, помните, когда там у ну, грузина Спрашивает грузин, там стоит такой в зоопарке, спрашивает, говорит, там, про обезьян, и говорит, а это, что, говорит, за обезьяна, а это, ой, говорит, это обезьяна Шампанидзе, от нее произошли грузины, да, говорит, а это что, а это обезьяна «А нет, говорит, это шампанцет, а грузины произошли от обезьяны Шампанидзе». «А говорит, армяне от кого произошли?» говорит, «От обезьяны Макакян, маленькие шустрые обезьяны Макокен. говорит, «От кого произошли евреи?» «От э, умные и хитрые обезьяны э, Абрам Гутанг». Говорит, «А русские произошли от...» э, Большой обезьяны Гаврила да? Вот Но потом На этом анекдот не заканчивается да, но Дальше я его не буду а -а, Продолжать Чтобы Не прослыть расистом. А да? если серьезно То Не важно абсолютно Каким образом получились Те или иные люди Важно что эти люди имеют интеллект, эти люди являются человечеством, и развитие человечества, нужно признать, вот в том объеме ДНК, который сейчас есть, не закончилось. То есть сейчас такие коммуникации, такие связи, что человечество продолжает развиваться. И в конце концов будет когда-то завершение развития человечества, когда все между собой перемешаются, не будет никаких рас, не будет никаких видов, подвидов и так далее. Но это не случится раньше того, как человек начнет сам себя менять, и вот эти изменения будут более глобальными. Более глобальными. Нужно, нужно сейчас смотреть в будущее, смотреть, как, как мы будем развиваться, как мы будем себя развивать сами, как мы будем улучшать себя сами. Чтобы не наделать ошибку, нужно понимать, что мы сейчас делаем машины и делаем машины, как вы видите, человек подобие, по своему образу и подобию. И если сделать ее целиком по своему образу и подобию, то она нас уничтожит. Как мы когда-то уничтожили. Бедных неандертальцев Так оно и будет Понимаете И в геноме этой машины Не останется наших генов Потому что она машина И поэтому нужно понимать Куда мы движемся А современное человечество я вижу Абсолютно не сечет И с такими начальниками Как Путин, Трамп и так далее Куда мы можем прийти Мы можем прийти к уничтожению К полному уничтожению вот так давайте я наверное прочитаю донаты да роман санаев спасибо роман. Сосед, наркоманы не просто козлы, они просто ублюдки, конченые, мало того, что они воруют у людей, они еще и спонсируют ФСБшников, покупая у них наркоту, бросайте, ширятся, хватит поддерживать Путина. Очень хороший аргумент, кстати, очень хороший, вы молодец. Везде нужно сказать, что те, кто употребляет наркотики, поддерживают этот режим, безусловно. Спасибо. Татьяна Кувшинка, по необходимости, спасибо, купник Аркадий, спасибо, Аркаша, Валерий СП, спасибо, Андрей, на мелкие расходы, спасибо, кучу мне э, на государство мачеху, начих, мачеху начихать, э, начихать. а царев, патриотизм, анонизм. хорошо, спасибо, Артур СТ, на усмотрение, спасибо, Фелкон, Спасибо, большое спасибо. За Хермазох. Да, да. За Хару Марие. За справедливости ради это не Шондерович брал деньги в Гусинскую, а Гусинский наживался на Шондорович и изрядно нажился. Ашиндорович сейчас вынужден бомбить по странам и континентам, и иногда даже по стране. Ну прекратите, Гусинский нормально воровал в своем мосту, да. И... я не думаю, что Мостбанк и вся эта шобла, которая работала по недвижимости в Москве, по приватизации по всей России, что вся эта шобла. Ко Который сейчас, если бы он не поссорился с Путиным, был бы как Авин, да? они очень похожи по, по структурам, да, даже, даже он, был кру он бы был круче. Да? Так вот, я не думаю, что много заработало на Шандеровиче. Вернее, я даже могу сказать, что ничего не заработал, конечно, но платил Гусинский. Дмитрий Зверев на революцию. Спасибо. Так, это 19 уже число. Привет. Малыш пришел. Во как. Во как. Так. Хорошо, когда есть малыш. Это да. Который может прийти. Это. Да? Чего? М -м -м. А как машинка едет там на улице, вот как во, как едет. Фу. Папе не надо это уметь. Пап может и так сказать. Как машинка едет. Вот так. Еще видели все. Во как. Во как едет машинка. Нормально едет. Алена Шевелю, народ, потихоньку, чтобы задумались, стою, к примеру, в очереди на маршрутку, старики, чиновников ругают, а я им. Ну так вы опять продолжайте за Путина голосовать. Ну и так далее при случае. Спасибо, Алена. Дмитрий Зверев на студии. Но ну, это уже 19 число. Спасибо а большое. Все да,